Друзья, всем привет! Сегодня сделаем пару полезных самоделок. А в главной роли будут газовый баллон с газовой горелкой. А также хомут сантехнической для 40-й трубы под шпильку М8, сама шпилька М8 и для первой самоделки понадобится кусок олова и кусочек алюминиевой трубки. Итак, я продолжу изготовление, вам предлагаю пару минут посмотреть, что получится. Скажу об этом пару слов и после приступлю к следующей самоделке. Друзья, получился вот такой простой тигель на газу для быстрой пайки скруток. Работать очень удобно, выключаем газ и некоторое время можем работать, пока олово жидкое. Перед пайкой, конечно, надо обработать скрутки жидкой канифолию, просто я забыл показать это в кадре, иначе олово не будет держаться. Удобно также работать в последующие разы, так как олово уже есть в тигеле, надо просто установить конструкцию на горелку и нагреть. Одна проблема, баллон неустойчив, но я решил эту проблему далее. А для следующей самоделки нужно все то же самое, что и в предыдущей, кроме олова и трубки. Нужна металлическая пластина, которой у меня не было, и я взял простую дверную петлю, убрав от нее все лишнее болгаркой. зафиксировал пластину в тисках и путем нагрева вывернул ее как на видео. Далее немного доработал болгаркой. а затем просверлил отверстие с одной стороны на 8 мм, а с другой на 6. Так, на данном этапе решил сделать устойчивую площадку для газового баллона. Для этого расчерчу на доске примерное будущее расположение. А коронкой по дереву сделаю отверстие. Но, к сожалению, отверстие маловато, а коронки большего диаметра у меня нет. Но как раз для таких целей у меня есть классная приспособа на Цилиндрическая насадка для шлифовки закруглений. Воспользуюсь ей. Теперь баллон отлично устанавливается, так как с устойчивостью разобрались, то продолжим сборку, которая похожа на предыдущую самоделку, но имеет абсолютно другое назначение. А, кстати, есть у меня вот такой аппарат для пайки полипропилена, но, к сожалению, он вдруг перестал работать. Поэтому возьму от него самую нужную деталь и поставлю на нашу самоделку. А именно, понадобятся вот эти насадки для сварки пластиковых труб. Просто ставим на нашу самоделку и теперь можем паять полипропилен. Если, например, аппарат сломался, выключили свет или вообще в саду, то есть там, где нет розетки. А мы решили спаять какую-то систему полива. Это, конечно, не часто нам понадобится, но, честно говоря, конструкция места не занимает вообще. Можно положить в ту же коробку из-под паяльника, и пусть лежит. Кто-то скажет, что можно просто горелкой, открытым огнем нагреть полипропиленовые детали и таким образом склеить. Но имейте в виду, что пламя пропановой горелки выдает температуру 1300 градусов. А полипропилен начинает разрушаться при 300 градусах. Попасть в рабочую температуру очень проблематично. Да и нагрев будет неравномерный. То есть такой способ точно плохой. А в варианте, который предложил я, можно хотя бы примерно понять, какая температура насадок. Естественно, лучше пользоваться заводскими вариантами. Но случаи бывают разные, надо это иметь в виду. Друзья, вот таких вот пару самоделок хотел вам сегодня показать. Это, скорее всего, будет... Последнее видео в уходящем 2020 году. Спасибо, что радовали меня все это время своими лайками и дизлайками, хорошими комментариями и плохими. Благодаря этому аудитория канала достигла 70 тысяч человек. А общее количество просмотров всех видео на канале перевалило за 12 миллионов просмотров. Спасибо вам за это. В следующем году сделаем еще больше. Ну и естественно, как обычно, прошу вас поставить лайк, если вам понравилось это видео, а также поставить своих пару слов в комментариях. Ну а те, кто не подписан на канал, прошу обязательно подписываться и обязательно жать на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Всем спасибо за просмотр, всех с наступающим 2021 годом, хорошего вам настроения и пока-пока!